что тебе говорили авторитеты. Ни в коем случае не говори правду. Неси всякую чушь. У отца быть слив вслух? Нет. Ah. А то я уж думал садить вас за решетку. <музык> Вас э, имя, фамилия. Доктор Ларри Б -Б -Б Питер, Сандерс, Батлер. Нет. А теперь назовите мне ваше настоящее имя, которое дала вам ваша покойная матушка при рождении. Говорить. Говори! Франц! Да, ты есть. Так, так, понятно, понятно. Вы из Люксембурга? Я. Ага, это тоже заметно. Чем вы на данный момент занимаетесь? Сижу. Что, правда? За что? В смысле, за что? На, на стуле! А, понимаю, понимаю, ваше положение. Сам в таком был и сейчас есть. Ваш род деятельности на данный момент. Э, э, мужской. Странно, да, получается, у меня тоже. Где живете? 23 фев февраля. 8 марта. 12 июня. Третий э, подъезд. Третий этаж. Это за мой адрес. Странно. Может быть, совпадение. Значит так. Доктор Ларри Батлер. Узнаю вас. Бывший анестезиолог из шестой с половиной больницы. Знаете, знаете, давайте я вам лучше расскажу про моего коллегу Стивен Стрэндж. Он недавно его повысили до Верховного Мага. Нет, нет, нет. Вас Верховный правитель подождет. Он нам не нужен. В данный момент мы обсуждаем кое-что другое. И предлагаю начать с вашего прошлого. Итак, ваша судимость. Ну, давайте начнем с ханей. 28 украденных медикаментов. 28 дней под стенами со своими неизменными силачами-атаманами, с войском, с пушками, с таранами. Разин город озаждал, но Симбирска царь не сдал. А теперь говорите, откуда наркотики? От котиков. Вполне неплохое объяснение. Ладно, вы свободны. Зайнули. Привет, мисс Кейпонь. Манга еще с Айкуна танкает. Что? Нет. Это ты? Лучше не делай этого, вас в стране тебя надолго отправить в колонию для несовершеннолетних. Я не хотел убивать из этой жизни еще одну невинную Дусу, но ты не оставляешь мне выбола. Видишь ли, в нашем голоде IQ человека летко превышает хотя бы 60. Думаю, ты и заметил это. Так вот, ты слишком умный для нашего города, ты не подходишь нашему городу. Ты не достоин нашего города. <бирает> <связан> а ты типа умница такой, да? За какой вообще у тебя мотив? <пирает> зля ты приехал к нам, теси. Очень зля. Она-то такие мастера. Что вы сделали? Вы упустили доктора. Как мы теперь узнаем, кто инак? На кого мы переложим всю ответственность за эти убийства? До полной... Да. Наконец-то я! Наконец-то я могу пойти в отставку. Держи! Я теперь новый, новый раз, да? Ты же тезка мой, да? Хорошо, до свидания! Uh, uh... А это уже не моя проблема! Алло? Дерт Вейдер? Ух ты! А интересно, а кто же был этим тайным убийцей? Даже не знаю, Генри. История об этом умалчивает. Эх, вот бы его не нашли. Почему ты так говоришь, Генри? Ну ведь тогда не будет продолжения. Ой, спью же, давай, маленький фантазер. Давай. Все, спокойной ночи. Эй, Антони, еще не спишь, мальчик мой. Завтра у тебя очень важный день, да, между прочим, у тебя исполняется 18 лет. А я ведь помню, как ты пришел сюда, еще таким мелким. Набирайся сил, завтра приедут юристы, будут все тут оформлять. Не, не буду тебя отвлекать. Спокойной ночи, Энтони. Спокойной ночи, дедушка София. Вы были так добры ко мне. Так, я не поняла, кто-то еще не спеет?